Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Советская ПТшка 10 уровня. Объект 268, вариант 4. Карта аэродром. Игрок. Я это смог прочитать как Усохшая головешка. Позиция занята. Счет уже становится 1-0. Сливается вражеский светляк Т-10 ЛТ. И союзный. Но не светляк уже. Объект 277. Это совзводный нашего сегодняшнего персонажа. Вот так вот неудачно он туда наверх на балкончик походу прорывался. И подловили да? Ну сами смотрите сколько там вражеских танков. Суперконь, 60ТП. Это еще не считай ПТшек, которые там тоже на балконе с другой стороны засели. Хоть и 277 достаточно быстрая машина, но это ему не помогло не успел он проскочить еще минус союзный леопард удается пробить супер коня попадает 268 в засвет Противники в ответ не стреляют. Там еще подкрадывается ЕБР. Получает Конь за, за свою торопливость. Хотел он там заехать с порта 60 ТП. Наказали его. Счет 2-5. Команда потихоньку сливается. 268-й потихоньку методично настреливает урон противники здесь подтавливают, идут вперед чем 268-й пользуется немного остудили пыл здесь наступающих красных счет 3-5 3-6 ну и срочно не все так страшно Здесь арта добивает фаша. Кто там? ЕБР, ПВЗ накидывает, что ли? Ах, был момент. Здесь можно было по твп разрядиться. Насчет счет тем временем почти сравняли. 5-6 и по прочности. Такая достаточно равная борьба пока что идет. Хотя да, вот так посмотреть времени боя прошло меньше четырех минут. Есть минус ЕБР. Единственное обидно, что у него уже оставалось очень мало прочности. Но зато первый уничтоженный противник в этом бою. Вон, вон слева леопард. 68-й увидел, но поздно. Хотя он все-таки пыжится, там пытается еще выехать. что тут все проспал. Все проспал. 268-й противник, да, с одной стороны. С другой стороны, он не знает, кого стрелять. Но в итоге есть урон. твп получает. Здесь еще сейчас, если успеть, перезарядиться, ну. Есть. На 634 объекта 268. Отстреливается арта. Ну, не страшно, 166 единиц урона. Это ерунда. Летит еще один снаряд, на этот раз мимо. Здесь выехало это чудовище. Блин, какой все-таки вот этот страшный танк, новые ветки. Есть. Чудовище уничтожено. Счет уже 9.12. В союзниках осталась только арта. Все пропало. Минус гриль. Одна арта в живых. Здесь просто оглушение получает 368 -й. Ну все. В одиночку против пятерых. Можно сразу сделать против четверых. Неприятно. На 867 пробивает здесь ТВП 268-го. А в ответ, ну, да, противник уже отстрелялся. Можно было не торопиться. Надо было уже наверняка, конечно, стрелять. Но все-таки у 268-го перезарядка быстрее. Уже. Четыре противника в живых Ну, про джету там на один выстрел Арта тоже, а вот в 268 Необходимо получить два снаряда Где противник? Хоть 268 остался в одиночку, не стал где-то ныкаться, прятаться и ждать. Поехал сам искать. А тут что-то никого нет. Всё, 268 занял здесь позицию в засаде, в кустах. Вся база практически просматривается. Будет ждать, когда противник станет, наверное, на захват. А что еще противника остается? Но ну, они сейчас приедут туда, по -по попробуют найти 268, его там нет. Пока что тишина. Еще 7 минут до конца боя. Есть один, кто-то заезжает. Ах, и неудачно там куда-то попадает снаряд. Не знаю. Ну, короче, находит какой-то на пути своем препятствие. Но везет. 268-й не попадает за свет, Может быть, вторая попытка. Есть пробитие. Все, теперь все противники становятся на один выстрел. Ромах! Поспешил здесь 268 промазал по Проджетто. Вот это неприятный чемодан на 369. Рискованно, конечно, по таким скалам спускаться, но что еще делать в такой ситуации? Проджетто этого не ожидал, но скорость позволяет ему оторваться. Летит слышно, да, еще один чемодан Здесь Проджета на горочке как-то немного Замешкался, по-видимому не успевал Начал разворачивать башню в надежде Отстреливаться Но не повезло ему Пробить он не смог и отправился В ангар А если 268 сейчас не высунется Придется ехать к нему Потому что до конца захвата Остается 30 секунд 25 Сейчас кто кого опередит Оба шотные ха <laughs> оба Оба не, не, не смогли пробить Но 268 восьмой вражеский поход не попал Союзный, точнее наш Герой не пробил, летит чемодан, оглушает противника походу. Готов. Ну, теперь надо быстро искать какое-то укрытие. Ну хотя одна арта отстрелялась, второго чемодана я не видел. Четыре минуты до конца боя предлагаю это немного ускорить процесс. Да, здесь, мне кажется, не получится аккуратно проехать, так что порта сверху это не заметила. Одна обнаружена и сразу же в ангар. Все, отмучился болезный. Остался обнаружить объект 261. Не стал заморачиваться. 268 просто встает на захват. Ну что будет делать, Торта? Чемоданы на шару не летят. Вот она! Приехала родимая. Ну, поэтому чемоданов от нее и не было видно. Она как-то уехала так, что у нее не было прострела. Отчасти это тоже 268-му, в принципе, помогло в этом бою. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.